Приветствую! Вы смотрите урок Международной ассоциации независимых инвесторов, что такое кол-опцион. А также мы рассмотрим в этом видео стратегию сдачи акций в аренду. Она малоизвестна в России, но достаточно интересна, потому что кол-опционы могут приносить от 2-8% в месяц, при этом с небольшими временными затратами и минимизацией рисков. Этот видео -урок, в первую очередь предназначен для новичков. То есть, если вы уже знаете, что такое опционы, их применяете, то это видео не для вас, но если вы новичок и хотите разобраться с опционами, то досмотрите это видео внимательно до конца. Мы же занимаемся тем, что обучаем самостоятельно удваивать свой капитал за 1-2 года от лучших стратегий на зарубежных фондовых рынках, как и вы можете пройти по ссылке под этим видео и получить полные материалы как мы инвестируем на зарубежный фондовый рынок и также узнать условия нашего обучения до результата обучения у нас индивидуально Итак, что такое call опциона call опцион это независимые от акций или фьючерсов юридический контракт дающий владельцу право но ну, не обязательство купить акции по определенной страйк цене до определенной даты экспирации Сейчас подробнее все рассмотрим, все эти новые термины, которые может быть вам непонятны. На самом деле, если разобраться, то все достаточно просто и понятно. Если вы купили опцион вот этот контракт, то вы приобрели право купить акции по определенной страйк-цене и заплатили за это определенную премию. Если вы продали call-опцион, то вы взяли обязательство на себя продать акции по определенной страйк-цене и получили за это премию. И свойство кол опциона заключается в том, что если цена акции растет, то стоимость кол опциона тоже будет расти. Если цена акции будет падать, то стоимость кол опциона будет падать. Если мы рассмотрим на графике, например график акции или фьючерса- это линейный график, то есть например цена была 20 долларов за акцию и начала расти то есть акция теоретически может расти бесконечно и падать до нуля и владелец акции если акция будет расти получать будет прибыль допустим выросла на 5 долларов акция стала стоить 25 значит прибыль у нас 5 долларов доход и купили по 20 продали за 25 доход 5 долларов это 25 процентов прибыли так вот наличие колл опциона может за то же самое движение цены акции на 5 долларов иметь э, прибыль и доход гораздо выше, и можно получить гораздо больше процентов. Но, естественно, чем выше проценты, то тем выше риски. Поэтому мы с вами поговорим, как с помощью колл-опционов можно много зарабатывать и много потерять, и также зарабатывать хорошо, больше, чем на акциях, и при этом минимизировать свои риски. Давайте посмотрим, как выглядит график опциона. Вот если вы купили колл-опцион, то вы должны заплатить премиум. И колл-опцион дает вам, имеет страйк. Если вот здесь возьмем, что call-опцион имеет страйк 20, то заплатив 2 доллара, мы контролируем определенное время срока, до срока окончания опциона, это называется срок экспирации, то как бы за 2 доллара мы получаем право купить акцию по 20 долларов. Естественно, мы рассчитываем, что акция вырастет вверх и мы хотим заработать на ней. И покупатель рассчитывает, что акции вырастут в цене и соответственно вырастет и цена купленного кол опциона примерно на ту же стоимость, что и выросла цена акций. Если мы посчитаем, давайте, если владелец кол опциона, что он может сделать, если акция растет. Купив акции, он может купить акцию по цене и продать их по рыночной стоимости. Также он может в течение действия опциона, не дожидаясь его окончания, просто закрыть его, продать его обратно по более дорогой цене, чем он купил. На американском фондовом рынке опционы можно покупать и продавать, закрывать, так называемая такая операция в любой момент. И если, как мы в прошлом случае смотрели, что акция выросла на 5 долларов, то примерно кол опцион также вырос на 5 долларов. И тогда смотрим, считаем прибыль. что мы затратили в данном случае всего 2 доллара купили акции по 20 по праву нашего контракта и продали за 5 то есть прибыль равна 5 долларов 2 доллара это наши затраты чистая прибыль 3 доллара 3 делим на 2 наше вложение умножаем на 100 получается 150 процентов прибыли на прошлом примере мы видели что акции когда выросли на 5 долларов это принесло нам 25 процентов Прибыли, то купив коллапцион опцион за 2 доллара и дождавшись такого же изменения цены акции, мы получили в данном случае 150 долларов, но, есть опять но, определенное но, если за время действия коллапциона опциона цена акции не вырастет выше страйка, то затраты не вернут, то есть мы потеряем 2 доллара, получается мы потеряем 100% вложенных денег, это тоже нужно учитывать риск. Как же потом в жизни применить коллапцион, опцион так, чтобы не терпеть вот эти убытки, я вам естественно расскажу в этом видео. Теперь если кто-то купил, покупает опцион, то кто-то его и продает. То есть, противоположно тому, кто покупает, это продавец колл опциона. И у него график его проданного колл опциона выглядит противоположно. Продав колл опцион, продавец получает премию 2 доллара и согласно этого контракту он обязан продать вот, по страйк цене 20 тому, кто купил до установленной даты экспирации. Если за время действия опциона цена акции растет то и растет бесконечно, то продавец кол опциона терпит убытки потому что он обязан продать акции по 20 а она уже 25 то есть он получается должен купить акции по 25 долларов и продать их по 20 то есть 5 долларов он терпит убыток несмотря на то что еще получил премию 2 доллара все равно убыток этот большой то есть вот здесь вот такая точка безубыточности ну а если за время действия опциона цена акции будет меньше страйка то его прибыль составит только премию и со стороны видно что как будто быть продавцом колл-опционы не так выгодно но на самом деле это не так и здесь смотря какую стратегию использовать и сегодня я вам расскажу как продавая колл-опционы можно стабильно получать от 2-8 процентов и не вот устранив вот этот недостаток вот этот убыток в случае роста цены акции как выглядят колл-опционы если их смотреть на у брокера. вот мы видим название контракта и как он расшифровывается есть в начале тикер компании, здесь в данном случае LL, есть срок экспирации, до, какого, до какой даты действует этот колл опцион, в данном случае 6 мая 2016 года. Затем указывается страйк, цена договора, по которой продавец обязан продать акции, а покупатель имеет право по этой цене купить. Затем указание C, то что это колл опцион и дальше премия за одну акцию, из расчета одну акцию. В этом примере покупатель кол опциона получает право, но не обязательство купить, отозвать у продавца акции Лель за 13 долларов с половиной до 6 мая 2016 года за это он платит премию продавцу 80 центов за право одной акции но опционы все продаются и покупаются контрактами один контракт включает в себя право на 100 акций значит покупатель данного опциона заплатит 80 долларов за один опционный контракт продавец коллупционно обязан если потребуется продать акции за 13 с половиной до 6 мая 2016 года но здесь достаточно просто Америк... Опционы на американской бирже отличаются, есть нюансы отличия от российской биржи и европейской. На американской бирже продавец колл-опциона получает премию на счет сразу после продажи и может ей распоряжаться. Покупатель в любой момент может продать, продать колл-опцион обратно или закрыть его и продавец может выкупить э, опцион, закрыть его также в любой момент, не дожидая срока экспирации. Как я и говорил, что цена Кол опциона меняется от движения цены акции. Но меняется она не один к одному. В предыдущем примере мы показывали, что один к одному меняется. То есть если на 1 доллар выросла акция, то на 1 доллар изменилась и цена кол опциона. То в реальности э, это происходит с учетом не, э, определенных коэффициентов, так называемых греков. Сегодня я покажу только дельта, которая показывает насколько изменится цена опциона, если цена акции изменится на единицу. Вот возьмем пример что цена акций на сегодня 10.41 и возьмем опцион на 30 дней стоит он доллар 70 страйк 9 и мы смотрим коэффициент дельта она равна 0.876 что это означает что при увеличении цены акции на 1 доллар допустим с 10.41 до 11.41 стоимость опциона вырастет на 0.87 центов ну и составит 2 доллара 57 центов а при падении цены акции на 1 доллар опустится до 9 если цена акции опустится до 9.41 то call-опцион будет стоить на 86 центов меньше также дельта тоже меняется есть там гамма вега тета подробнее об этих греках мы рассказываем в продвинутом курсе и все тонкости нюансы, если вам важно, то есть проходите по ссылке, если вы у нас еще не учитесь, и мы вам подробно расскажем, как это все применяется. Сейчас пока достаточно понять, что не всегда один к одному. То есть есть вот дельты 0.99, тогда со страйком 7 опцион будет меняться один к одному, то есть акция вырастет на 1 доллар и опцион практически вырастет на 1 доллар. Как выбираются страйки? какой правильно в жизни применить и выбрать страйк это опять же мы рассказываем уже на расширенных уроках также что необходимо знать про опционы что они заканчиваются в пятнице то есть и срок действия месячных опционов заканчивается третью пятницу каждого месяца существуют недельные опционы они заканчиваются в пятницу текущей недели также есть долгосрочные опционы лип так называемые опционы годовые и они заканчиваются э, в третью пятницу января каждого года. Теперь подытожим, что лучше покупать или продавать. Да? То есть чем же все-таки рискует потерять, зарискует э, покупатель. Как я сказал, что покупая колл опционы, э, Покупатель рискует потерять 100% вложенных денег и если цена на момент экспирации не будет выше страйка. Поэтому рекомендации тем, кто покупает колл опционы – покупать долгосрочные опционы, покупать опционы только фундаментально надежных компаний. Цена акций, которая близка к себестоимости – это называется фундаментальный анализ, мы этому обучаем. Более того, у нас есть списки, у нас есть клуб аналитики, где мы уже предоставляем компании, которые надежны, которые имеют потенциал роста и которые, сейчас на данный момент их цена близка к себестоимости вот такие акции да, покупать выгоднее потому что прибыль можно получить гораздо больше в несколько раз больше чем просто от роста цены акции и выбирать опционы с высокой дельтой теперь если следующий совет использовать комбинированные опционные стратегии чтобы получать прибыль и в случае падения цены акций подробнее комбинированные стратегии как применять параллельные колы, пут опционы с разными страйками мы рассказываем подробно в своей Школе нашей ассоциации независимых инвесторов. Продавцы же колл-опциона могут терпеть э, любые убытки, так как цена акции может вырасти на почти любое значение. И в следующих, дальше в видео я расскажу, как вот эти убытки можно сократить. То есть рекомендации продавцам колл-опционов: продавать опционы, когда акт, цена акции движется вниз. Это в данном случае продавцу выгодно, он получает премию. Чтобы свести риски потерь, использовать стратегию аренда акции, то есть продавать покрытые кол-опционы. Сейчас я о них подробнее расскажу. И использовать также комбинированные стратегии, которые могут принести прибыль и случае движения цены вверх. Как я и сказал, хотите разобраться с опционами, это действительно очень нужная и интересная тема, то продолжай, учитесь у нас, мы, у нас пошаговое индивидуальное обучение, все подробно мы вас научим. Давайте сейчас я расскажу, как же Продавать колл опционы, либо такая стратегия, она называется b стратегия, buy, купить и rent, сдать в аренду. То есть продавать покрытые колл опционы, covered calls, обеспеченными акциями или фьючерсами фундаментально надежной компании, купленных по заниженным ценам с потенциалом роста. Эта стратегия сравнивается с таким простым пониманием, как инвестиция в недвижимость. То есть те, кто купили недвижимость, прибыль получают благодаря сдаче в аренду на месяц, на неделю и неважно недвижимость растет, не уменьшается, она может иметь рыночное движение, то аренда примерно одинаковая и владелец недвижимости получает аренду. Также кол опционы это такая своеобразная аренда, то есть можно владея акциями, то есть акция это недвижимость, а колл опцион это будет аренда, чтобы было понятнее в виде метафоры, что же это за стратегия. Действительно очень э, достаточно консервативная стратегия, но позволяющая получать от 2-8% и выше прибыль. И занимает всего, может занимать 1 час в месяц. Чтобы понять еще раз в виде метафоры, предположим, что есть гостиница, у нее есть определенные цены. И, например, ожидается какое-то соревнование, и через некоторое время, и мы знаем, что будет наплыв туристов, и цены на гостиницу повысятся. Но у гостиницы, у владельцев гостиницы есть такое условие, что они могут за определенную плату забронировать цены на определенный срок. И они продают бронь. Фикси, фиксации цены, как в опционе, это страйк цена фиксируется. И по окончанию этого договора прекращаются условия вот этого бронирования цены. И тот, кто заплатил, тот, кто купил вот эту бронь, это дает право ему перепродавать номера по более высокой цене, если будет спрос. И бронь аренда не обязывает оплатившую вот эту бронь въезжать номер. И предположим, что действительно там заплатили 2 доллара за право купить этот номер за 20 долларов, а продать его за 25, например. И когда идет наплыв туристов, вы получаете скажем так сверхприбыль. Но если по каким-то обстоятельствам туристы не приехали, то ваша бронь, которую вы заплатили, она теряется. В случае с акциями условием аренды является как раз call опцион который дает право, но не обязанность выкупа акции по определенной договоре с цене в течение определенного времени. То есть мы рекомендуем продавать опционы от 1 до четырех недель, это более выгодно. И по окончанию времени опционы договор прекращается, когда опцион заканчивает свое, свое действие. На графике это... Выглядит следующим образом. То есть мы имеем график цены акций. Единственное, что, как я и сказал, что здесь данное, в качестве данной стратегии лучше применять акции, которые надежные, которые растут в цене, которые фундаментально надежные. И лучше здесь использовать фундаментальный анализ методом Баффета. Мы применяем это. Используем аналитику. Также сводим это все в таблицу. И ученики нашей ассоциации имеют доступ к этой аналитике. Ну и также способность самим оценивать надежность компании. То есть нам важно, чтобы цена акций росла. И тогда, когда мы, имея надежную акцию, еще продаем колл опцион, получая за эту премию, то суммарно как будет выглядеть э, значение нашей стратегии покрытого или обеспеченного колл То есть если мы помним, что если мы просто продали колл без акции, то с ростом акции мы терпим убытки. Но имея акцию, ее рост компенсирует убыток кол опциона и получается, что если цена акции выше страйка, то мы получаем прибыль в виде премии, которую мы получили за продажу колл опциона. Если цена акции падает, то во-первых, вот эта премия получена от продажи колл опциона компенсирует падение цены акции, потому что мы все-таки получаем прибыль. Но если акция упала, то здесь вот как раз и нужно, чтобы акция была надежной, чтобы она не падала бесконечно. Потому что надежные акции с потенциалом роста, даже если они упадут, они, упадут они быстро растут. Поэтому получается, что э, падение акций мы защищаем с помощью фундаментально надежных компаний. А то, что акция может не вырасти, быть на месте, либо упасть немного, мы компенсируем вот эти риски путем получения премии. И продав один раз колл-опцион, например, на месяц, мы можем вообще не подходить к счету, потому что премия уже получена. То есть мы с вами выступаем не те, кто покупает кол опционы, покупают, бронируют номера, а те, кто уже гарантированно продали бронь на цену номеров, получили прибыль и дальше живем, живем спокойно. В данной стратегии просчитывается точка безупыточности акции. То есть минус у нас начинается с того момента, когда цена акции упала ниже премии, которую мы получили. Теперь часто задают вопрос, если мы владеем акциями и продали call-опцион, в какой момент действия контракта у нас могут купить акции? Допустим, цена акции выросла выше страйка и купят ли у нас эти акции? Вот обычно в течение действия опциона в 99% случаев отзыв акции не происходит, только в момент окончания контракта там происходит, если цена акции выше страйк цены, то вас выкупают эти акции. Если нет, то акции остаются у вас и у вас остается просто премия от колл опциона. Ну и давайте рассмотрим, как это выглядит непосредственно на платформе эти операции. Мы используем интерактив брокер, один из надежных брокеров в мире, очень удобные, с русской техподдержкой и достаточно низкой комиссии и большим набором доступа к акциям и опционам. Итак, предположим, что мы купили акции 100 штук компании Micron по 13 долларов и сразу же решили продать коллапцион опцион по страйк цене 13 получая за эту премию 60 центов из расчета на одну акцию и посчитаем сколько получим мы в этом случае сколько получит тот человек кто купил у нас этот коллапцион опцион да еще спрашивают некоторые как происходит торговля торговля опционами происходит через брокера то есть там есть заявки на покупку и продажу и все происходит автоматически то есть если здесь мы видим что, брокер, что значение опциона высветилось то можно значит это продавать цена продажи бит цена ask цена покупки нажимаете и происходит мгновенно эта операция то есть вы не созваниваетесь ни с кем там, не даете обилия на авито сдам квартиру здесь все происходит достаточно быстро через брокера итак инвестиционные расчеты наши мы купили акции по 13 долларов 100 акций потому что один опцион включает в себя 100 акций и нам нужно иметь для покрытия, для надежности 100 акций в наличии. Потратили 1300 долларов. Мы продали колл-опцион. И тем самым мы обязаны продать, если акция вырастет, выше 13 долларов, 100 акций. При этом, что значит, в случае чего мы вернем 1300 долларов эти обратно в случае продажи акции. Доход, который мы получили, 60 долларов на одну акцию, это 60 долларов. Два исходных варианта – цена акции остается ниже 13 долларов, то есть акции остаются у нас, прибыль наша тогда составляет 60 долларов, делим на наши вложения, получается 4,6%. Второй вариант – если цена акции поднимается выше страйка, выше 13 долларов и как следствие акции у нас выкупают то прибыль наша 60 долларов мы акции продали то есть здесь за продажу акции мы ничего не получили купили за 13 долларов продали поэтому прибыль 60 долларов 60 делим на вложение получается 4,6 процентов то есть смотрим что с, в данном случае риск отсутствует если при условии что цена акции не упала слишком далеко, там, там до нуля не упала, а примерно осталось, допустим, в этом же диапазоне. Потому что у владельца акции всегда есть такой некий риск, что, например, акция много, много будет топтаться на месте, то есть вокруг 13 долларов. И получается, что владелец акции прибыль не получает. Если же мы купили акции и продаем опционы, сдаем в аренду, то прибыль у нас идет за счет именно аренды 4,6%, даже если цена акции осталась на том же самом месте. Риск есть в любом из вариантов от опциона отсутствует, то есть потери 100%, под, под риском понимается 100% потеря вложенных денег, но при, здесь важно при, правильно применять стратегию, при правильном применении стратегии можно получать еще на 5-10% больше, это в определенный срок покупая в акции, в определенный срок э, временной сдавать их в аренду, об этом мы рассказываем в базовом курсе нашей академии, сейчас пока просто чтобы понять суть как работают в связке. Покупка акций и продажа колл опционов. Те же кто у нас купил опционы, вторая сторона, заплатили 60 долларов за этот опцион и 60 долларов позволяет контролировать цену акции на сумму 1300 долларов, то есть смотрите, да, то есть, кто обычно покупает опционы, кто хочет много заработать, но при этом денег мало, то есть, по, чтобы продавать покрытые колл опционы на счету должно быть 1300 долларов, а чтобы купить опцион достаточно 60 долларов. Это уже дает право контролировать 1300 долларов. Но контролировать определенный срок, пока действует опцион. Потом этот контроль исчезает. И два варианта. Если цена акции не вырастает выше 13 долларов, то происходит потеря этих 60 долларов. Это потеря 100% вложенных денег. Цена акции, но если цена акции вырастает до 15 долларов, то покупатель выкупает по 13, продает по 15, то есть 2 доллара. Получается прибыли с акции, всего в контракте 100 акций, поэтому 200 долларов чистой прибыли. Ну и с учетом затраты, не чистой, просто прибыли, чистая прибыль будет составлять 140 долларов. 60 долларов мы же затратили на покупку опциона, 200 получились с продажи акций по этой стратегии и получается, что 140 долларов чистой прибыли делим на вложение 60 долларов, умножаем на 100% в 233% за один месяц это неплохо, но опять же риск потерять все 100% вложенных денег. Вот. Поэтому покупать кол опционы тоже нужно правильно, как я и сказал, на длительный срок, правильный страйк ценой на надежной компании. Этому мы тоже обучаем, то есть мы обучаем как первой стратегии, кому нужны минимизация рисков, так и второй стратегии, когда риск можно э, минимизировать вот, э, вот эти потери э, за счет того, что еще купленный опцион можно сдавать в аренду, но это комбинированная стратегии, смешанная, мы о них тоже рассказываем. Еще более безопасной стратегией является, когда мы не только покупаем акцию и сдаем ее в аренду, надежную акцию, но еще и страхуемся. Э, покупая при этом PUT опционы. Свойство PUT опционов, что если акция падает, то пут опционы растут в цене и происходит своеобразное хеджирование или страховка. И можно вернуть эм, вложенные в акции деньги. И В общем, BIR стратегия дает примерно 2-8% в месяц с затратами примерно 5 часов в месяц. Если уже в принципе, опыт есть, то 1 час в месяц можно тратить. При этом можно начать инвестировать от 500 до 1000 долларов. Как это сделать пошагово, как обойти подводные камни, как выбирать компании. Все, конечно же, мы обучаем, обучаем индивидуально с сопровождением, поэтому проходите по ссылке, узнайте условия нашего обучения, получайте материалы, которые есть у нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать еще не пропустить полезную информацию про опционы, про зарубежный фондовый рынок, потому что зарубежный фондовый рынок, конечно, имеет больше гораздо возможностей, чем российский фондовый рынок. Мы применяем практически все лучшие стратегии, которые на сегодня используют профессиональные инвесторы, делаем аналитику, побарный анализ. И главное, то, что цель нашей ассоциации, то, что чем больше мы обучили грамотному инвестированию, тем проще искать надежные акции. Потому что такая, самая такая работа заключается в том, чтобы где найти акции, которые надежны и, зани, и занижены в цене. Мы даем алгоритм, но акции около 30 тысяч. И когда э, ассоциация есть, то обмен опытом, либо поиск, сокращает огромное количество временных ресурсов. Мы это сводим все в единую таблицу, и, которой можно пользоваться, применять, также общаться и... Главный минимизатор риска – да, то, что всегда можно проконсультироваться у опытных инвесторов, то ли вы делаете. Так что давайте продолжать двигаться в сторону формирования капитала с помощью грамотного инвестирования, потому что если нет капитала, то нет пассивного дохода. Это означает, что на пенсию не прожить и кредитов не избежать, и финансовой свободы никакой не светит. А хочется не только наработаться в этой жизни, но еще и заработанные деньги сделать так, чтобы продолжали работать и вас обеспечивать достойным будущим и ваших детей. Так что до встречи на пути к формированию вашего капитала.